Подобно чуме, и в беспощадный поход по чужим землям унес жизни многих мужчин, женщин и детей. С гордыней фюрера может сравниться лишь жестокость солдат Рейха. То были страшные дни немецкой осады Сталинграда. Мне нужна твоя помощь. Делай все, что я говорю. Мы отомстим за эту изнусь. У меня рука ранена. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня. Переинтовка и следит за дорогой. Вон тот мудак в машине генерал Генрих Амсель. Это ему мы обязаны в Сталинградской битве. Это он несет ответственность за хладнокровное убийство мужчин, женщин и детей. И не только здесь, а по всей территории нашей Родины. Вот уже три дня я на него охочусь. Вот уже три дня он жив только благодаря своей невероятной удаче. Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амсали поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заряжай винтовку, но огонь пока не открывает. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов. Еще. Прямо осторожно, собака. Отлично, ты прирожденный охотник. Пора закончить дело. Сюда. Черт. Вооруженный патруль. Нужно найти другой способ подобраться к Ансу. Не высовывайся и следуй за мной. Сюда, пока они не увидели трупы. Несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Попомни мое слово, товарищ. Когда-нибудь все изменится. Бои будут вестись на их земле. Страдать будет их народ. Лица будет их кровь. Сюда. Знание повадок твоей жертвы повышает шансы на удачную охоту. Генерал Амсель не изменяет своим привычкам. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Снайпер! Внутрь, живо! Сволок! Чуть меня не задел. Мы не сможем продолжать, пока не избавимся от него. Следуй за мной! Выстрел был с того берега. Вон там, здание со знаменами. Поиграем в кошки. Я заставлю его выстрелить еще раз. Смотри внимательно, при выстреле будет вспышка. Готов? Давай. Второй этаж, слева. Я его еще раз отвлеку. Приготовься его убрать. Его. Он точно знает, где мы. Больше я рисковать не могу. Теперь его поисками займешься ты. Держись в тени. Если он выстрелит, беги. Третий этап. Справа. Ты должен сменить позицию. Отличная охота! Патрульные наверняка слышали выстрелы. Надо спешить! Немецкий патруль, пусть пройдут. Они нас заметили, уходим, живы. Ложись. Они пытаются нас выкурить. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Окружают здание. Мы должны торопиться. Быстрее, наверх! Быстрее, пока мы тут не сгорели. Завтра. Позволь пожать тебе руку. Ты нужен мне живым. Нужно найти выход! Броневик снаружи! И дым пока нас убили! Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади? Он был, но он не погиб. Мы собираемся штурмовать связной пост к северу отсюда. Хорошо, так мы помешаем фрицам вызвать подкрепление. Мы с Дмитрием обеспечим прикрытие сверху. Сигналом будут крики подыхающих немцев. Дим, сюда, по лестнице. Сюда, товарищи. Займите позиции и ожидайте сигнала. Не стрелять. Видишь, огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Отлично стреляешь, Мирли! Прикроем наших товарищей внизу! Конечно! Ужать огонь немецкие подкрепления ты... на балконе слева Ура! Наши друзья поднимаются, нам нужно сделать то же самое! На лестницу, быстрее! Залеть! Пехота, огонь по ним! Не отступать, товарищи! Берегись, братишка! Готовь! Прямое попадание! Давай в укрытие! Не прекращай огонь! Прикрывай наших друзей! Транспортер! Разберись с пулеметом! Дают здание. Посторожней с огнем. Подошел к чертям! Или связной пост амсель попытается сбежать живее отрежем ему путь к отступлению вперед не останавливаться, <связывая> вперед! Не останавливаться! <связывая> Гра... за мной я знаю отличную снайперскую позицию с видом на командный пост Не стрелять! Мы слишком близко к нашей цели, чтобы выдавать свою позицию. Мы ничего не сможем сделать для наших товарищей. Их жертвы будут отмечены. Смерть генерала Амселя это только начало. Смотри прямо. Здание, украшенные флагами, это немецкий командный фонд. Скоро появится генерал Амсель. Стрельба привлечет его внимание. Вот он! Черт, он не один! Расстрели башку его телохранителю! Этот мудак использует подбитый танк как укрытие! Он пытается скрыться! Димка, а ты меткий стрелок! Нас будут искать. Надо уходить. Живее, пока снова не стали побить из танков. Стохните, твари! Стохните! Давай в воду, Дима! Это наш последний шанс! Пошел!